Я вспоминаю сказки не для прессы, А в темноте рассказанные строчки, И шепотом, вечерными ночами. Там гордые драконы и принцессы Со стрелами летают на ангелочки И пахнут ароматами свечами. Там залетает огненная птица, Роняет пережарки ладони И зажигает в моем сердце свет Там в жестокая царица Выстраивает план чужой погони Вы арену нас на портрет И гонят и смеются хитро бесы Ехитно щурят глазки злые гномы о, как приходят темными ночами Меняются желания и интересы Все теоремы стали аксиомы, И все замки открыты крючами Я часто вспоминаю сны из детства Мечты мои, фантазии желания Мой маленький чудесный хрупкий мир Ржавеют крыши в сказках королевства И все прозрачный грань воспоминания И забивается помехный эфир И забивается эфир Я вспоминаю сказки не для прессы А в темноте рассказанные строчки и шепотами там и там гордые драконы и принцессы со стрелами летают, там елочки и пахнут ароматным свечами.